Что случилось? Обидели? За что? Ну что, накосячил, значит. Ну ты виноват. Ну а что я могу сделать? Прощайте, барабан. От капитал шоу, поле чудес. От первого канала, первой тройки игроков, подарки в студию! Отдай, отдай, ты что делаешь? Отдай, это же кабачок, нахрен он тебе упал! Зачем ты ешь? Ты же картошку в прошлый раз съел! А Извините, молодой человек, молодой человек, извините, простите, а ваши родители не кондитеры? А почему тогда вы такой сладкий пирожок? Господи, какая ты страшная. Боже ж ты мой, ты как ядерная война. Сморщенный ты крокодил. Сейчас ты понятно. Я. Yeah. Рай I'm do Allah, check you and me, and do your job. Earth is the name, the baller did the chain, watch, the guinea chain, recipe to my superior. decided that in love and you now it's so <хи> Лисо, лицо, лицо, <хи> Лисо, лицо. лицо. <прощит> <прощит> <прощит> У нас ночь в раковине. Что делать будем? Я могу показать тебе взгля взгляд орла. <прощит> мне, а она... Я увидела мир без быдва. Я не поняла, что здесь происходит. Пить хочу пить. Что за наглость? А что вы мне делаете замечания? Тося, ты почему за своими детьми не смотришь? Ну, мне надо это. Симба! Поговорим? Да, <соединять> <Симба. соединять> да, да. Да, Кто ел? Кто ел печенюшки? Залез на стол, ел печенюшки? Посмотри. Без масла мышка сосиска синиска тум тум тум тум тум тум тум тум